Людмила Шестакова, как эзотерически можно сделать, чтобы ребенок перестал ночью вписываться? вписываться? Для того, чтобы не было у ребенка энуреза, возьмите горчичные семена. Возьмите горчичные семена в виде семян. И каждый вечер перед тем, как ребенок будет ложиться спать, высыпайте ему чайную ложку горчичных семян, они очень мелкие. И после этого, чтобы он запивал их водой делайте это на протяжении одного-двух месяцев. это совершенно безопасно для ребенка, но это уберет у него Инурез. вообще о, о магических свойствах горчичного масла Я рекомендую очень использовать людям, у которых есть порез, допустим послеинсультный порез или тетрапарез, то есть там не работает или не функционально работает какая-то часть тела очень помогает горчичное масло. Намазывайте горчичным маслом конечности, которые не работают. Делайте массажи, помогает действительно. Вот проверено. Ирина. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Благодаря вашим советам нашел новую работу. Спасибо.